Мы вспоем свои мы песни под гитару Под гитару цепенется моя душа Зазвучит она, как прежде, сердце ронято И не важно, что застарилась струна Вспомним песни, что когда-то вместе пели Под гитару скоротают до вечера И не факт, что наши песни очень важно, где всех где живет душа. И не важно, что гитара устарела. И не важно, и не важно, сколько нас. Важно, что гитара делала, что хотела. Как прекрасно, что она звучит сейчас. И не важно, что гитара умерла. Я пела, что хотела, Как прекрасно, что нам звучит сейчас. Спой гитара нам прочистые просторы, Свой о том, что без чего прожить не любят. Спой о том, какие наши еще годы, Наши годы, жительструная дружба, Прижимаются глаза в родные струны, на пальцах не вина. Это счастье с труной распахнули Хорошо, что нас гитара не собрала Это счастье с труной распахнули Хорошо, что нас гитара не собрала Субтитры